Реговое в Skype. Я как бывшего веб моего товарища рекомендую Санию как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 316-05878. Итак, беседы современной молодежи. Рассказ номер 17. Атака на сайт и немного концертов в Харькове и рассказ перенесет тебя в 27-30 ноября 2013 года. Так, поехали! Как ты при работе? Ой, Максимка, атака была сегодня на сайте. отбивался. А -а -а. Каков смысл, блять? Прямом. Я только пришел. На данный момент мы можем наблюдать следующие одновременные запросы. Насколько видно, они все исходят от одного адреса. Мы можем заблокировать этот адрес, если он вам неизвестен. Вполне возможно, что таким образом пытаются атаковать ваш сайт. этих самых 91 1216 106 13 77-223-63-104, 212-194-54. Вот тебе ссылочки на мои сайты. Сейчас я тебе позвоню, пообщаемся. Звонок прошел, полчаса мы общались. Что там происходит в этой ссылочке с камерой? наблюдения на зеркальной студии? Люди какие-то. Лимузины возле него куча народу, и вылазит еще с автобуса, вот они еще раз сосались. Лайбах концерт. А, то в жаре, а тут Пенкин в Хатобе. Вот, ссылочка тебе на Харьков интернет-билет. Понятно! Я, я такого не слушаю. Я тоже. <свист> я просто узнал у Гугла, кто там сегодня у них на меню. <свист> да я понял. Причем не то нет. не не моем вкусе. Кстати, меня забанили на сайтах знакомств почему-то на мамбе. Типа статус духа разонравился им, им понимаешь. Вот висел, никому не мешал И дух. На тебе. А на требует платить абонемент, блин, суки. Скорее всего, у тебя в IP поменялся и попал на забаненный. А -а -а. Так, сегодня Исагата Кристи Самойла выступает в Харькове. Это в твоем кусе. Ну, да, это еще нормально. Согласен. И лайбах тоже мне покатит. Кроме Пенкина, конечно. Эп, ну да, хотя лайбах тоже шлаг. Что попало. Кое-что есть. Например, перепевки. Не знаю, мне перепевки наполовину. Вот еще ничего. Найдите ссылочку на YouTube. Да, и напомнил СССР. Да, интересно получается. При совке в послевоенный годы один бак стоил шестьсот копеек. А сейчас он дороже, дороже, дороже, дороже. Сейчас он стоит сколько? Восемь гривен. Да. Ага, песня, может, и получилось бы ничего, если бы туда нормальную гитарку и убрать отвратный голос этого мудака. Я бы ихний вокалист вообще вынул бы. Стришеи нафиг. Правильно, и поставил туда Тёмку. Точно! <свист> вот тебе ссылочки. Еще. Ни хрена себе сцена, это для состоятельных людей. Это Пенкины всякие там, Самойловы. цены там, ухуа какие, нифига себе. Снова спамит IP21219454. Ссылочка на Speed SpeedGuitNet. 212-178-28-54, Одесса. 216-106-13, Михайловка. 77-223-83-104, Свердловск. Спасибо, что вы сказал, конечно, но мне это неинтересно. Это я захоронил для себя тоже, мне интересно. Мне интересно, как в Скайпе. И т.д. Можно вычислить, кто с какого IP заходит. В окончании посмотрю, может тебе что есть. Саня, я пытаюсь убедить арифлеймовцев побольше давать на сайте своих постов по одному, конечно. Так, чтобы был в курсе, а то еще поудаляешь кого-нибудь. Ты видел просмотры в объявах, их количество, и голоса, последствия той атаки? Да, а что? Да ничего, просто... Не, не видел, какие голоса? Ну там посещение есть и рядом голоса. Так это я ставил. Вот тебе ссылочка, вот пример. 1018 просмотров и 900 голосов. Так это я, Сая. А, ну тогда ладно. А то я уже подумал, что кто-то тогда пускай будет. А, кто-то с Полтава шарится по сайту? Все по плану, подготовил почву для привлечения, а то будут заходить, а тут по нулям. Ну, естественно, что тогда будет... Сам понимаешь. хе нифига не понял, правда. И старые поля... Ну да, правила будут. Будут думать, что сайт посещается и размещать объявы. это нам как раз и надо. Работаю над этим, работаю. Тут одна особа! познакомился в Иннеде, пригласила сегодня на концерт Артем Семенов. Только пришел концерт, понравился, а вот особо нет. Ищу дальше. Чей билет не оплатила, прикинь. Дорогущий там билет был. 300 гривен билет, охренеть. О, Максимка, ты, блин, прямо этот как его. Жиголо какое-то. Итак, друг, ты слышал очередной мой рассказ? Саня мне говорил, что будет рад, если о нем будет описана книга. Вот я, взвесив все за и против, решил издать свою первую аудиокнигу с его участием. Подписывайся на мой канал, каждую субботу встречай мой новый рассказ. Желаю успехов тебе, Макс Пока-пока! Запомни каждую субботу новый рассказ. На этом плейлисте, на этом канале... Максим Дерав!